Здравствуйте, товарищи! Поздравляю всех с Днем Победы. Сейчас мы попробуем узнать у наших сограждан, что они думают об этом великом празднике. Несколько вопросов очень хотелось бы вам задать. Ну, давайте с самого простейшего. Какой у нас сегодня праздник? День Победы. Сегодня День Победы. День Победы. Великой Отечественной войны. Какой сегодня у нас праздник? 9 мая День Победы. Это самый великий праздник в нашей страны. Праздник 9 мая. Праздник Победы единства российского народа и бывшего, бывших советских социалистических республик. Вот. Какой сегодня праздник? Сегодня праздник вели... Победы над Великой Отечественной войной. Над Великой Отечественной войной? Все-таки Великотечесной войне. Великой войне. А кого над кем? А... СССР над нацистами. Ну пусть будет так. Вы согласны? Ну, не совсем. Победа великого русского народа над фашистской Германией. Я вот так сказал. Русского или только народа? Республики -то сколько было? ОС... Ну, советского. Советского. советского, будет, народа, да, советского. Отлично. Это кого над кем? Фашист... Над советского союза над фашистской Германией. Советского союза над фашистской Германией. Кого над кем? Здравствуйте. Россия, Советского Союза над Германией. Россия или Советского я Союза? Фашистский. Советского Союза, но это у нас всегда ассоциировалось в одни примерно... Хорошо. Вот вы говорите, с фашистской Германией, только ли с фашистской Германией? Нацистской Германией. А Нет. только ли с Германией? В... Со всей э, по сути дела. Вот. Да. Вот, это, вот это уже интересно. А у союзники в Германии были? Конечно. Союзники, по-моему, Италия. Ой, я плохо помню, на самом деле. Там союзников было много. Да. И, войска много кто присылал? Почему началась Великая Отечественная война? В смысле, почему? Почему? Причины. Я не знаю, если честно. Ну, вот вы сказали про нападение фашистской Германии на Советский Союз. Почему они на нас напали? Слушайте, я не знаю, честное слово. Возможно, я не помню просто. Как бы это странно не звучало. Ага. Ой, это трудный вопрос. Ну, началась, насколько я понял, что обманули Сталина. То есть Гитлер обманул Сталина вообще изначально. Ну я не Фускул. о мифах, я вообще о причине, именно почему на нас напали э, нацистская Германия и ее сателлиты. Ну, захватить весь континент, я так понимаю, хотели. Ну это в моем понимании. И именно точные причины я, наверное, даже вам не скажу. Не знаю. Почему началась? Почему? Ну... Гитлер, насколько я помню по истории, начал захватывать власти в Европе и в дальнейшем, в том числе и в Советский Союз пришел. То есть фашистская Германия образовывалась, так скажем. Ну а почему они на нас напали-то? Почему напали? Почему напали? Ну я думаю, это его амбиции, потому что он хотел захватить по максимуму, наверное, потому что свою нацию вот это он создавал отстаивал, то что считал что арицы это чисто кровно нация а всех остальных он ну, видимо хотел сделать такими же либо похожими либо которые не хотели быть похожими уничтожить mm -hmm. а, а вы что думаете сделать рабами ну поработить же они хотели ну, ну, в общем-то в основном уничтожить они нас наверное, хотели и... почему началась великая война почему это вот какое Фашистской Германии, это как социализм немецкий, возглавил как бы ее. Немецкий социализм? Ну да, там, ну как у них, социал-демократия, такая вот у них была Социал-демократическое движение, типа того. Почему они на нас напали-то? А, почему напали? Да. Земли нужны были русские, вот, нефть была нужна, ресурс нужен был для того, чтобы это строить великую. Германию, что Борьех рос, uh -huh. то есть для этого и напали. Ну, там, например, то, что на нас ресурсы, напало, в принципе... Мне, мне кажется, из ресурсов, наверное, то есть по большей части. То есть Германия хотела все ресурсы захватить, которые у нас есть на нашей территории. На огромный... А с идеологией не связано, что у нас там первое в мире социалистическое государство, может быть, может быть, но мне кажется, что нет. Мне кажется, это больше все-таки ресурсы сыграли свою роль. Ну, а же... Причина войны – это Кто обыкновенная на дележка, что она ну, сейчас происходит в Украине, что тогда. Дележка. В Первой мировой войне бедную эту Германию у контракупили до такой степени, что она в такую нищету впала. Вот. Ну и, естественно, никто из них не мог принять вот этого чего-то нового коммунизма, социализма, это вот э, рабочих, крестьян, они не понимали чего, что это такое, то что большая страна и то есть мне кажется без разницы был бы это коммунистический строй, либо там еще какой-то капиталистический другой строй, то есть мне кажется все было бы абсолютно точно так же, то есть война она все равно была бы. Ну, то есть, моя позиция чисто, что все как бы все равно завязано на чем-то, на деньгах, да на угу. каких-то э, ресурсах. То есть, у нас ресурсы очень огромные в стране, все об этом прекрасно знают. И мне кажется, что это было связано сугубо только по... с... Почему? Причины. Э, потому что э, в Германии пришел к власти Гитлер. И э, он считал, что его народ превыше всех остальных народов. Вот. И... Как это объяснить? Ну, просто завладевание территориями. Подмять под ну, себя да. весь мир. Гитлер хотел завоевать территории сначала, ну, как мы знаем, в Европе, и потом главное, переходил к территориям Советского Союза, и все-таки главная задача это было завладеть, наверное, миром, начиная с завоевания таких территорий, как а нам какая участь была уготована в этой системе, если бы они победили? Ну вот мы об этом сегодня разговаривали. Да, как раз таки мы об этом разговаривали сегодня. Что, думали, было, что было бы, если бы выиграли войну немцы. Но мир бы сейчас был не таким, каким мы его видим. То есть, ну, все было направлено, мне кажется, на благополучие Германии и все средства, там, не знаю, вся оборона. Была направлена на то, чтобы защитить Германию. Все-таки мы были бы под властью. Нет. Сначала, да, Гитлера, немцев. Сейчас... Ничего хорошего нам. Ничего. Бы... Ну, нет. Мы думаем, что нет. То, что какая-то кучка вот этих вот э, очень супермагнатов, которые, мы даже, может, их и не знаем, она по сей день правит миром. И она все время хочет подогнуть весь мир под себя. Кто-то сопротивляется. Вот в тот момент получилось так, что. Где-то что-то, видимо, мы сопротивлялись. А на самом деле, это, опять же, обыкновенная была зелёжка экономическая. Но они напали не на ту страну. Мы со времен Скифов не проигрывали ничего. А как же Первая мировая, как же русско-японская, крымская? К... к сожалению, к сожалению, да. К сожалению, тогда, опять же, вот как и сейчас у нас либералы, вот эта вся туфта... То есть выиграть войну можно только единством народа и когда народ поддерживает свое правительство и он за свою страну, как оно все равно будет в итоге? За счет чего? Почему Советский Союз смог э, победить столь обширную фашистскую коалицию? Вот такой вопрос. За счет чего? За счет чего? Ну, наверное, духа нашего советского. То есть много разных людей, которые просто бились за свою родину. Ну, а можно с одним духом на танк, например, пойти? Ну, теоретически можно. Плюс, Это я будет. думаю, что, ну, сейчас подумаем, что еще, дух, естественно, большая территория, сложно захватить, я думаю, что, э, ну, в, в, в то время армия, ну, какая, я думаю, что сильная все-таки армия была, армия, ну, в том числе и Сталин, я думаю, что повлиял очень сильно, власть какая бы ни, ни была в то время, кому-то нравится, не нравится, но... Авторитет, его был. Авторитет был сильный. и люди шли, умирали за Сталина, за Родину в том числе. За счет чего? Почему Советский Союз смог победить такую вот обширную фашистскую коалицию? Я вам могу сказать одно. Я могу много там сказать, почему он победил. Ну, Потому хотя бы вкратце. Вкратце, обыкновенно, русский народ не проигрывал. Ни японскую, как вы можете сейчас сказать, ни ту, ни Первую мировую. Как это, это не все... проигрывал? Да, это все это вот эти вот козни, квашни там все. А то, что вот. весь Нихоокеанский флот там мутанул? Ну, что поделаешь, опять же, квашни. Квашни. А на самом деле он просто никогда не... Он не может проиграть по своей сути. Просто именно образование своего, в то, что в нем вот это все время жило, он и при Константине Багринародном ничего не проигрывал. Он всегда побеждал. И победим все время. Ну, я думаю, то, что у нас все-таки великая страна была с тысячелетней историей и нас просто не взять я считаю правитель у нас был достойный который благодаря ему я считаю, что мы одержали победу и сам в принципе стимул русского народа, сам характер это все взаимосвязано и из этих важных компонентов и состояла победа а имеет место вообще здесь экономика нашего государства? Экономика? Ведь, как говорится, наконец то же не пойдешь на танк, правильно? Если к нам танки приехали немецкие, надо тоже делать танки. Ну, у нацистов тоже было много ошибок. И сначала мы перетягивали одеяло то они, то мы, то они, то мы. Ну, мы как-то вырвались. А вот с экономикой я не знаю даже. Как С экономикой, ну, я думаю, это тоже важный фактор mm -hmm. вообще во всех военных действиях, но не один из главных. Yeah. Вот. Считается, что война, например, между двумя государствами, это прежде всего война экономик. Ведь понятно, что боевый дух, люди и так далее, это, конечно, все хорошо, когда они есть, но воевать-то нужно чем-то. Техника нужна, нужна оружие для того, чтобы это все создать. Нужно было, наверное, индустриализацию провести в стране, правильно? да. Я даже не знаю, -то как, -то, как -то, это произошло. в Так-то для начала, это как, если посчитать примерно, то Советский Союз на самом деле ну, не таким слабым был. Вот. У нас, как это, знаете, как это говорится... Э, все на авось как бы делалось. Вот, и как бы все по истории хорошо знают о том, то, что э, э, советские войска прекрасно знали о том, то, что на них нападут рано или поздно. Вот, что немцы не просто так к границам Украины, там, то есть Советского Союза подогнали войска, вот, что рано или поздно война начнется. Вот, как бы, вот так вот. Мы победили, во-первых, мне кажется, благодаря людям все-таки советским. А, ну и не стоит забывать, что помощь тоже была, mm -hmm. то есть та же самая американская помощь и английская, она была. По и... лендлизу пять процентов было всего лишь. Ну, Лучше бы они нам людьми помогали. Ну, ну, понятно, да, людьми они не смогли, но все же как бы в тот же самый. В Питер, они могли, в Минград... но не помогали. Ну тогда мой мой ответ как бы, что победили в основном, конечно, это человеческий фактор. Mm -hmm. То есть победили люди и люди шли как бы за Сталиным. Грубо говоря, то, что сейчас можно наблюдать, наверное, в Корее, в Северной. То есть люди ну, настолько приверженцы были, что ну, вот это вот плакали, да, когда он умер. Сейчас, я думаю, что никто плакать не будет, если там кто-то умрет, да? То есть у людей сейчас совершенно, люди по-другому живут, совершенно по-другому к этому относятся, нежели чем раньше. Угу. Дело же было в идее, просто ну, люди воспитывались... Грубо говоря, если сейчас люди работают, работают, там, существуют ради денег, за деньги, то раньше была какая-то идея общенациональная, и ее очень сложно было побороть. А и сейчас это... какая идея? Сейчас нет идеи. Ну, то есть, если, например, есть какие-то люди, то они работают исключительно на себя, и нет общенациональной, наверное, идеи. Вот что я имею в виду. Mm -hmm. Ну, то есть, общая идея, получается, деньги да? сейчас. сейчас? Как думаете, общественный строй повлиял на ход войны? Конечно, повлиял. Каким образом? Потому что в Советском Союзе была многопартийность, вот, как бы это... В Советском но, Союзе вообще была но, одна партия? Ну одна партия, как бы, но она делилась просто на подпартии, типа, как это сказать. Ну, в ней там были пионерские отряды всякие, комсомольские отряды, то есть это как Это у... была подготовка партийных адресов? Ну, по ну да, подготовка, вот так вот я, значит, сказал. Ну, как бы сплоченность, мне кажется, это как сплоченность в коллективе, это как mm -hmm. Mm -hmm. У... один, там, предположим, один что-то, предположим, слабее, там, в чем-то понимает, другой сильнее, над ним всегда ставили как бы... Как это сказать человека, который мог бы его вытянуть, потянуть в чем-то, то есть ну, uh -huh. какую-то, то есть информацию донести, которую, ну, как бы человек, положим, не понимает. Uh -huh. Ну вот в таком вот плане. То есть как бы все стро, строилось, как бы, ну, все держалось на единстве вот так вот я бы uh -huh. сказал. То uh -huh. есть партия, как бы, диалогия как бы, была. Да, диалогия, да, вот. Все как бы держалось на идеологии вот так. Вот, если... Говорить. Ясно. А сейчас Но... какая идеология? Сейчас э, нету. Повлияла ли идеология на ход войны? Я думаю, однозначно повлияла. Идеология повлияла. То есть, вот как вы считаете, вот если сейчас на нас, например, нападут, сможем мы э, победить Но... или отбиться хотя бы как-нибудь? Я думаю, что сможем. Сейчас идеология постепенно какая-то формируется, все-таки как-то люди постепенно, мне кажется, стали все-таки объединяться. Был период, когда люди совсем-совсем как-то разрозненно mm -hmm. друг друга чувствовали. В то время была идеология очень сильная, и я думаю, что идеология, наверное, в первую очередь этот дух, наверное, сильно и давала. Mm -hmm. Она нужна, наверное, в любое время. Что ну, это Общественный строй. Ну, скажем то, что у нас был социализм. Mm -hmm. Я думаю, нет. Почему? Ну, какая разница, какой строй, главное... А разница в том, кому принадлежат с... собственности и власть. Сейчас у нас что, капитализм, согласны с этим? Ну, соу-соу, so -so, 50 на 50. То есть, это как так? Ну, что-то что между. Ну, что между. а как так бывает? Вот скажите, элементарные критерии того, что э, сейчас капитализм, у нас сейчас есть наемные работники? Наемные работники есть? А, есть. А, владельцы частной собственности, то есть владельцы заводов, газет, ну, пароходов есть? Есть, конечно. Ну, значит, что? Капиталист. А, -а, -а. Ну, а как может быть между? А -а -а, должны соблюдаться права человека. На... С чего вдруг они должны соблюдаться? С чего? Кто такой сказал? Ну, нам говорили так в школе, когда мы это изучали. Ну, я считаю, что у нас такое что-то между. Хорошо, вот, э, так сказать, э, про капитализм я вам рассказал, а вот это между, вот, вот это критерия вот этого между, и что это вот это вот второе, это что такое? Татаритаризм, капитализм, ну, я не знаю, как это объяснить. Друг да Как вы относитесь э, к драпировке Мавзолея э, и к тому, что у нас сейчас проходит замена, э, так сказать, э, символов победы mm -hmm. ну то есть меняют э, флаги там я на понимаю, российские не советские. Хорошо, не очень хорошо отношусь к этому все, считаю что все как должно было быть должно так и остаться uh -huh. то есть не нужно все это трогать и что-то менять uh -huh. то есть, ну, я приверженность как бы имеется ввиду что такие флаги меняются ну например э, на бессмертных всяких полках вот на таких мероприятиях э, люди несут российские флаги, ну триколор наш. А, вот к этому я не очень хорошо отношусь. Нет? Ну и всякие там ленточки, нет, там, вместо гвардейские, на двордецких. Нет, нет, нет. Я считаю, ага. что все, как было в советское время, как это все праздновали именно в то время, оно все так и должно оставаться. Ага. То есть я не считаю там ту же самую ленточку, которую сейчас все одевают и все носят и на машинах вешают. И... То есть для меня это как бы, ну, для меня это непонятно. Ага. То есть я привержены к тому, как бы, что было в Советском Союзе, как отмечали, да, то есть, ну, меня воспитали так. Что была советская власть, как бы красный символ как бы Советского Союза, флаг, он должен и остаться. Угу. Не надо никакие... Это, это не Россия выиграла войну. Это был Советский Союз, угу. очень много народов и как бы, объединяло очень много стран. То есть, ну, у меня такая позиция. Как вы относитесь э, к тому, что у нас закрывают во время парада на, Ди... на Красной площади, во время сегодняшнего праздника, закрывают магию Сталина, закрывают Маузолей? и занимаются подменой символики победы. Ну, не очень хорошо, потому что это как происходит искажение истории. Вот. Люди, которые, предположим, приходят, много не видят ну, того, что было, того, что было в советское время, того, что, ну, как бы, это, как, путают информацию, вот, людей в заблуждение вводят. Вот. Ну, считаю, не очень хорошую, потому что это как история должна быть... Правдивая, то есть во всех своих, как говорится, начинаниях и концах. Вот. И страна должна знать своих героев. Вот, плохих и хороших. Вот так вот. Закрывает мавзолей на параде? А, слушай, закрывает его? Ага. Я не знал просто. А Могилу Сталина тоже закрывает. Не знал. Но я считаю, что это память. И ну, от своей памяти глупо отказываться. То есть, надо помнить. То есть это наша история, да, грубо наша говоря. История, да. Я этого не знал, на самом деле. Я не смотрю телевизор. Я тоже не смотрю, но про то, что во время парада на Красной площади закрывают и у Сталина и Ленина, есть такое дело. Слушайте, ну странно, на самом деле, очень странно. Как бы, несмотря на все их, может быть, плохие, хорошие вещи, которые они сделали, тем не менее, это люди, которые повели нас к победе. Вот так вот, наверное. И, ну, это странно, что закрывают, закрывают э, Кругом, вот хотелось бы узнать о ваших чувствах. Что вы чувствуете, думаете? А что тут думать? У меня мой дед, которого я застал, он до Берлина дошел, действительно. Он на рестаге не расписывался, но был в Берлине. И, естественно, я помню это. И я застал и деда, и прадеда своего. Тогда и, рожали раны нашей мамы. Вот. и я прекрасно помню, как он мне рассказывал, я уже был где-то в шестых, седьмых классах, то есть взрослый почти что мальчик, так скажем. Mm -hmm. Вот, о войне. Ну, я горжусь им. Ну, сегодня просто чтим память наших предков, которые победили в Великой Отечественной войне. Напомним, гордимся, радуемся. Да. Спасибо. хотим, чтобы наши дети тоже об этом помнили. Честь и хвала всем нашим предкам, которые сражались за нас. Пришел вот... Разложить цветы uh -huh. в память ушедших. Светлая грусть какая-то да, такая, какая стра странная нет, очень. Uh -huh. uh, я все время сюда прихожу, 9 мая еще с дедушкой приходил. Uh -huh. Вообще. Uh, блин, это сложно, сложно ответить на этот вопрос. Короче, блин, я не знаю, как это светлая грусть. Есть, конечно, ощущение uh, вот этой гордости за наш народ. Это странно звучит, mm -hmm. конечно, из моих уст. И к тому же в такое время, сейчас очень странное время, абсолютно не сплоченные люди, но тем не менее, я чувствую вот это, вот это ощущение, что, что не знаю, мы какая-то как сила. Ну, вообще, самый любимый праздник, вот, на самом деле, 9 мая, я обожаю, когда вот все такое торжественное, все как сказать, все ходят с цветами, поздравляют ветеранов. Вот. Это, ты что скажешь? Ну просто с школьных времен 9 мая каждый раз я либо читала какой-то стих, либо принимала участие в митингах. И для меня 9 мая это, наверное, самый главный праздник в году. То есть там не Новый год, не 8 марта, а все-таки 9 мая, потому что да. я считаю, что это великий день, который мы должны помнить и нашим детям. Должны передавать, и понятное дело, что все равно со временем память будет немного нового ходить. я считаю, наверное, так. Но все-таки все зависит от нас, и своим детям я буду сюда рассказывать, чтобы они помнили об этом дне, о подвиге великого народа. И ну, я считаю, это главный праздник в году, который нужно всегда чтить в Еще живы участники этих событий, но люди уже трактуют историю по-разному. Но пока еще этот праздник нас всех объединяет. Надолго ли?